Добрый день дорогие друзья, с вами снова компания Кородов. И сегодня мы с вами прибыли в СНТ ЛАМО-1 Минградской области для того, чтобы проконсультировать заказчиков А также спланировать работу на весну, как мы всегда рекомендуем Значит, И сейчас хотелось бы посмотреть, что мы здесь видим и что планируют сделать Это к тому, что некоторые работы, как мы говорим, надо планировать заранее Потому что что-то возможно сделать осенью, это будет наиболее эффективно, а что-то оставляем на весну. Итак, значит, планируем, что уборка участка, его расчистка, также спашка участка и дренаж участка. Значит, в связи с тем, что сейчас погода уже сырая и вода стоит на участке, соответственно, мы практически всю работу переносим на весну осенью можно сделать только подготовку участка, это его разборку и заказчики, так как они достаточно энергичные и молодые, сказали, что сделать всю подготовку участка к работам в этом году значит здесь предстоит убрать лишние деревья сделать дренаж поднять участок и привести его в порядок вот эту работу мы сделаем весной даже как и спашку потому что по такой Сырой земле делать сквашку не очень эффективно. Но зато, когда вы уже знаете бюджет по работам, когда вы знаете всю последовательность работ и их стоимость, вам гораздо удобнее прогнозировать то, что нужно сделать весной. Поэтому обращайтесь, приедем, вас проконсультируем, подготовим участок к весне, вот, как один вот, участок, который мы сейчас видим. Все, звоните нам, компания Огородов, телефон 904-2440, приедем, проконсультируем, поможем, составим сметку и весной приступим к работе. Обращайтесь к нам, ждем ваших звонков.